Всем привет! Это канал Territory of Games, а с вами я, гид по хорошему настроению, Ольга. Ой, сокращенно play я забываю тоже. А мы продолжаем сегодня Uncharted третью часть. Короче, находимся мы в мясорубке. Прошлую серию я на этой мясорубке закончила. Плойку не выключала, решила продолжить и так далее и тому подобное. Что ж, желаю всем приятного просмотра, тем, кто кушал, приятного аппетита, тем, кто кушает. Ну а мы продолжаем участвовать в этих сумасшедших мясорубках. Пора уже всех поставить их на место. А я у короче, короче говоря. Вот падла. Ну, правильно, чё? Он же с дробовиком на меня, а я нет. Плюс еще патронов нет. Ладно. Хорошо. Это его поймала. Хорошо. Давай-давай, падаем. Ложись! Кому он говорит, ложись мне? Он ложиться не может. Чтобы я им легла, надо, чтобы он умел ложиться сам. Пригодится. Пригодится, конечно. Держи. Держи гранату, друг. Так, сделаем сейчас просто. Вот так. И деваться вам некуда. Держите этого. Вот так. На вас патроны еще тратить. Выпьем его откуда. Молодец. Откуда? Ой, больно Блин, да вы издеваетесь Я не добегу, не убегу Не убегу А может, ну, я убегу Уходим Уходим, уходим, уходим Умирать мне не очень хочется, поэтому Сейчас отсюда их Где? Черт! А -а -а -а -а! Нет! Он Сука! Сука! А -а -а. Перезарядка долгая. Я в дробовике. Иди отсюда. Почему их так много, ё-моё? Ух ты! Чтоб на самолет добраться, надо убить миллиард людей. Я в финале столько убивала. В прошлых сериях, сколько сейчас. Что ну, ты лезешь? Опа. Иди. Молодец. Почему я взорвалась, а он нет? Где? Где, скажите мне, справедливость? Ты проиграл, ты проиграл. А ты чё, выиграл? Нельзя же было... Приходится теперь к дурачкам отбиваться. Отстреливаться. Иди патронов нет. Вс, Да, я лезу. Мать, ну, я вообще сюда лезу? Объясните мне. Слей, дрейк, твою налево. Что происходит? Помогите, пожалуйста. Хороший вопрос. нормально. Хорошо, стало отдохнуть. Нормально. Тишина, тишина, тишина. А как он сдох? Я его вроде не подзем... Она вообще стреляет? Вот скажите мне. Найдите его. Бляха, муха. Это издевательство. Отстаньте от меня. Пожалуйста. Вот тебе. На. Иди ты в жопу. Да ну нечестно так! Ну какого хрена? Да выброси ты ее! Вообще нечестно! Что это сейчас было? Сколько мне можно от этих придурков отстреливаться? Кипец какой-то. Укрытие! Нет. Да иди ты с банком. Черт. Да ч, чё, чрт, чрт, ты стоишь в укрытии? в баню уже в в глаз я не понимаю. Граната. Да вы издеваетесь. Мне сегодня покой где-нибудь будет. Я не могу Граната! Сейчас эти придурки, да, полезут. Бестолковые. Хорошо, вообще с одной пули. Не могу раздражают они меня С этими дробовиками. Мне оружие надо. У меня оружия никогда нет. С чем воевать? Ебань. Сейчас, подождите, я патроны собираю. Граната, граната! Да подстань! не надо за мной ходить. Ты видишь, я пытаюсь выжить. Мне не до тебя вообще. Ага. Сейчас будем как-то выкарабкиваться. Не знаю как. Придется как-то отстреливать. No, Да идите вы в жопу. Иди в жопу, понял? Не трогай меня. Не, не, не. На, сдохните, твари. Ты не сдох. Да хватит меня преследовать. Ну. Почему ты его сюда привела? Объясни мне. Нет, нет, нет. Блин, потом это закончилось. Ты <плёк> да, чихоров, не ругайся, ладно, буду тише. <плёк> Чихо. Полезная штука. Он прячется, Выкурите его. Да-да. Дойдите да. Да вы в баню, я сейчас сама <плёк> вас. На. Не помогло, серьезно. А, черт. Офигенно, ты при тебе помощи, мой. Иди в жопу со своим дробовиком, понял? Не трогай меня, отстань. Все нет, пригодится. Еще что-то пригодится, согласно. Все? Все. Кого она там стреляет? Пойдем, придурочная моя. Вали. Что ты делаешь? Не бросай меня. В смысле, не бросай? аку что ты? Блять, все? Так, и за мной. Теперь можно? Эй, что ты делаешь? Не бросай Мы меня! Рядом. Одного могла вот бы та и та сама крышеч. прикончить. Лети ты в баню. Нельзя было все сделать по-человечески. Капец, он огромный. Он просто гигантский. И как мы туда проберемся? Идем. И что ты предлагаешь? Ну вот, они отсюда, как на ладони. Да. Давай я залезу и подтяну тебя. Ладно. Прикрывай. Ага. Эй, ты. Ты что? Елена, слушай. О, черт, этого следовало ожидать. Надо. Прошу. Будем честны. У нас один шанс из миллиона. Я чуть не потерял тебя и Не надо ей. Я... Второй раз я не вынесу. Так что садись в джип и уноси отсюда ноги. Пока можешь. У тебя мало времени Иди Я надеюсь, она реально за нами не попрется Оп, что дать? Что с этим делать? А, можно. Залазь. Ну, я первоначально не хотела. Пипец. А что делать? Вы предлагаете меня встретиться? Да и... пиздец! В смысле? Не его на да идите вы в жопу так стрелять! Я не успеваю ничего сделать просто! Не его на пиздец нахуй! Что происходит? Не пускайте его на полосу. Да идите вы нахер! вами щищукаться, вот это отвалить придурки и что ты предлагаешь мы типа успеваем да вот то ну надо было мне потерять несколько секунд перестрелки Дежавюр, да? Ага. Помоги добраться до шасси. Осторожно. Держи ровно. Травее. Лечу сюда! Самолет в заберется, потому что если нет. А, ну все. Базару нет. Можно и так. Какой гигантский самолет? Сейчас мы перебьем всех, короче, на самолете, да? СРСС, есть -с. Да. как СССР. Ну сидел бы ты там и все, нафиг вот это вылазить. Сидел бы до прилета там и все. Сейчас мы будем политься, перестреливаться, конечно же. Нельзя же просто подождать, посидеть. Ты так сюда незаконно влез. Там перестреляли всех кого только можно. Чтоб попасть сюда А ты еще хочешь попалить Ну конечно ну, конечно Капец ты большой Нет, нет, давай обсудим по Дальше бить его надо. Пить, бить. Бить, бить, бить, бить, бить. Бить. Давай, устроим ему каратэ пацана. Все. Да хляк. Давай. Давай. Иди. Пока. Обращается Пока, дорогая. Предложи... А, ну, Хотела предложить подержаться за коровом. Ой, ой, ой, ой! Ну, я бы не справилась, да? Это было... Было специально. Чтобы он опять повисел. То в горизонтальном, то в вертикальном положении. Ты придурок? Я не могу стрелять, мне нечего. Иди вот. Идиот. Не живется вам спокойно, ну. Всем надо будет вот, обязательно. Давай давай. Да вы издеваетесь. Ох, что-то мне не везет в этих перестрелках. Да, бля, меня задавило. Неправда, я попала. Пиздец. Что происходит? Я это прыжок. Идите вы в жопу, говорят. И хуй дохнет. Стоп! Да какого хрена? Ну что происходит? Мы Идите мы в жопу, вы меня. Блять, ну и горите дальше. Ну фигли ты стал. Он застрял. Я застряла. Он просто тупо застрял и все. У меня истерика просто ушла. У меня просто истерика. Я не знаю, что делать. Нет, нет, это надо, короче, куда-то убегать, бежать, потому что... Идите, горите дальше, пожалуйста. Да идите в жопу! Я не знаю, что делать. Я бегу туда, меня убивают. Я бегу сюда, меня убивают. Куда мне надо бежать, чтобы меня не убили? Объясните мне, пожалуйста. Да идите нафиг! вообще в текстуре залез О, нормально Хорошее место Уху. Нормально Парашюта, нет? Конечно. Конечно, ты еще с такой высоты упади и выживи. Без парашюта. Цепляйся, цепляйся. конечно. Конечно же ему повезу. Он у нас самый везучий чел. Самый везучий чел в жизни. Таких еще найди. Слава богу! И это не, професси не, при не профессионализм, это везение Слава богу, да, мы в пустыне а, Тупо вокруг пустыни и да, дело. Руб-эль-Хали Это так что, пустыня называется? Вот по пустыне мы еще не бегали, да То сплошные деревья вокруг Давай связали? Пойдем Может в руинах тех самолета что-то найдем Не представляю, конечно, что Так, прикинем Спокойно Может, найду чего в обломках Нужна вода И Так идем Что это? Он сознание теряет, что ли? Короче, без комментариев. Это уже его какое окрушение Третье? Или второе? Неважно. Короче, где он, там разруха. Понятно. О, классная превьюха была. О, ну и так классно тоже. И че куда двигаться будем? В никуда? Красота. Ну, ну вот. да не говори. Понятно. Двигаемся в никуда. Сейчас будем пол игры просто тупо идти по... Этому. Как называется? Пустыня. А, это... А, ну да, это я. Хорошо, что девка с нами не поехала. Скорее всего, погибла бы. Хотя хрен ее знает, вон какая живучая. Не, превьюшка напротив самолета была получше. Ну, конечно, это тоже ничего. Одни сплошные руины. А ну, ой, руины, пески. Вот так вот, стой. Хорошо, все, пойдем. Скатываясь, я не знаю куда идти. Что сейчас его опять чудо спасет, да? Приползет какой-нибудь этот машина подберет его и скажет: "О, дрейк, ты живучий капец". Главное, чтобы зубучие в пески не влезли. А можно так этот вот так вот сделай, да? А то мне как-то это. Чутка напрягает вот это. О, там что-то есть. То Ладно. в песках, то в горах, то с гор, то в руинах. Там что-то лежит. Подожди. Не ругайся. Жарко. Может быть там в ящиках. Надо было ящик, Мне на бы... который мы прилетели сломать, воды. может, там. Ты что, Айзис? Что это? Вижу камушек. Хоть бы глоток. Башкой думает надо было. Ах, Хоть бы глоток. Слава богу. Если бы ты сидел. Ты прикалываешься? Это явно не, не, не хороший колодец. Если бы он сидел там вот в этой в колесе, да, она горячая походу. А там нихрена нет. Черт, подери! Но, ну, но логично, да. Черт. Все высохло давно. Вот если бы он сидел там в этой в колесном этом отделении, то нормально бы долетели. Ты уже было не бы смешно. Хорошо. Может возьмешь? И что? Прыгать туда нафиг? Через плешто. Я не знаю, что делать, куда дальше идти. Возьми, вдруг пригодится. Ладно, пойдем. Я не знаю, куда идти, просто тупо куда-то. Я сомневаюсь, что в колодец нам прыгать. Ну, ладно, пойдем. Может, какая-нибудь заставка. О, ночь начала наступать резко. Вау. Ладно. Вау. Где же ты, Салли? Где ты? До привьюхи тоже сойдет. Класс. Ну, давай, Нейт. Вот, прям много таких моментов. Так, вот это Орион... Большая медведица. Где большая медведица? Не черт. вижу никого. Надо было идти во флот. И что? Я камеру в одно место направляю, он мне все время в небо звездное кидает. Говорит, смотри, какая красота. Ты еще живой? Уже высох, наверное, весь. На голову себе что-то нацепил. Хватит жопу нам свою показывать. С кем я говорю? Как я узнал? глюканы пошли. Это же глюканы, правильно? Соли. Слово Да Богу. нет. Ну да. Это миражи. А вон и типа оазис. Вс. Его начало, а. короче, штормить. А это еще что? Это называется глюканы. Иди, иди. Иди. Что за корни? Главное, ветерцы. чтобы это не зубучие пешки. Ой, пески. Что Фу. за стебли? Какие корни? Из груды обломков. Минутку. Сын человеческий, где тебе знать? Это же. Ты видишь лишь а, битые камни. Где... Колодец. Солнце полить нещадно, нет тени от мертвого древа. Цикада не даст утешения. Исохшее русло журчания. Черт, я хожу кругами! Черт! А, чтоб тебя найд. Дурак, дурак. Вот так вот задурманила ему голову. Эта песочная бесконечность. Опять надо идти ползти. Одень Офигенная под игра скалой. Стань в тень той багровой скалы. Хорошо, женщина, я иду. Еще что-то скажешь про тень? А. Что-то ему совсем да. плохо. Я покажу тебе нечто Жарко. иное. Не тень утра, что бежит за тобой по пятам. Не вечернюю тень, что навстречу тебе вырастает. Я покажу в горсти праха, явленный кошмар. Кто с нами разговаривает? О, он еще живой, я думала, все. А, уже холодно стало, да? То жарко, то холодно. Ну да, оно уже в пустынях так работает. Просто. Утром жарко, но очень холодно. Пить. Пить? Господи. Хочу прилечь. Нельзя спать. Нельзя. Я даже не знаю, что говорить. Я не ожидала просто такого. господи, сколько он бродил у него уж борода выросла и посидела. Или это песок? Ты кто? Нейт. Ты кто? Зали. Эйт. Зали. Проснись, помоги. Пойдем, дай руку. Ну это вряд ли Сали. Это, скорее всего, типа. Я, я тебя искал. Помогает ему очухаться. Я тебя не нашел. Не знаю, сколько я тут. А, не знаю. Сали? Сали? Пипец. Отлично. Вот это бесконечный Ладно. круг. Я справлюсь. Я справлюсь. Я не знаю, а сколько надо идти, чтобы обойти эту всю пустыню. Сали. Ну, почти. Сали. Это не Сали. Это Слава не богу. Сали, но... Деревня. ⁇-⁇ как повезло. Или это опять. О, у него сразу силы появились бежать то еле шли, как только деревню увидели, все сразу понеслось. Деревня. Это даже, я не знаю, что это за деревня такая, находящаяся посередине пустыни. Так и заблудиться можно. Все, они добежали. Ну, конечно. Углюканы? Нет, реально что-то не есть. Мираж. Ну, я даже не знаю. По-моему, тут нет. все очень плохо выглядит. Лучше Черт. уж мираж. Брашеная. Да ладно, может там что-то есть? Надо пойти проверить для начала. Извини. Это быстрый спуск. Главное, чтобы нас там сейчас никто не так, сожрал. У нас оружие нет, да? Хоть не мираж. не достает его. Там что-то мигает. Сначала пойдем заберем. Я даже не знаю, что лучше мираж или заброшенное поселение. Но тут хоть где-то спрятаться можно. Ночью, например, от холода, развелка. Здесь да не все. пройти. Поищу другой путь. Пойдем ну что, мы сюда. водичка где найдется? Пойдем. У тебя силы еще остались ползать? Откуда у тебя еще силы есть? Е-мое, насколько здесь все плохое. Что ж, потолки. Ну, вот. Слава богу, колодец. Ну, зелень растет. Прыгай в него. Черт. Офигенный колодец. Он высох. Да. Ну вот. О, о-о-о. Что-то есть. Ну, хоть так. Лучше, Гадость. чем ничего. Да ладно, лучше, чем ничего, Дрейк. Не сдаваться. Лучше так. Ну, еще силы есть по стенам ползать. Вы смотрите. Офигеть, выносливый чал. Ну, если здесь есть вода, может, где-то еще есть. Не все же высохло. Он, Должно там? же тут да. быть хоть что-то. Я, конечно, хотела в играх по заточенным городам побегать. Ну О, да ладно. Да вы издеваетесь. Нужна пушка. И где мне ее взять? Понятно. хрена Что, Люди Марлоу? Гряха! Что происходит? У меня сил нет, отстаньте от меня. Вы думаете, я хочу сражаться? Нет, не хочу. Иди сюда, мне пушка нужна. Берегись! Можно это? так. О, что люди Марлоу тут делают? Нет, нет, нет! Да норм, всё, не паникуй. Это придурка надо поймать. Что ты здесь делаешь? Иди отсюда! Какого хрена? Кто так сильно стреляет? что прям я не знаю. Не по нос так золотуха. А где я? Не понял. Мне типа дали фору? А где вы все? А я не вижу никого. Ну ладно. гена мы стреляем. Дойди да в баню, отвали. Понял? Вот тебе. Откуда? Вижу. Проклятие. Нормально. Главное, что замена есть. Неважно, какая. Главное, что есть. Это что? Пистолет. Так, а что дальше? Не, понятно. А куда дальше? Я, правда, не поняла, как мы здесь оказались. Вот -мо. мое Сдохни. А кто? Где? Еще кто-то есть? Не знаю, никого не вижу. Так, дай дробовик. Вот так. Пиздец. Я не знаю, у меня просто комментарий. Черт, не выбраться. Черт. выбраться! Вот так. Вот и все. Вот ты и выбрался. Должен же быть выход. Да вон он. Да, ⁇ пс туда. Спасибо, что сообразил. Несколько раз его. Да. Так, нормально. Бло, моё Ты Долго я соображаю. Видно, уже устала. соображаю опять прыгни пожалуйста дрейк не не этот небеси нужная штука вот и все не говори Особенно для таких придурков, как вот этот. Черт, Вообще не дают ни... Это обыкнуть. уже смешно. Вот тебе и пустой город. Такой пустой, что ж, ни капли не пустой. Как что это? У нифига. Оно еще так лежало. Неплохо. Как же они меня достали? Ну, конечно же. Меня тоже не поверит. Блять. Я хотела перебросить гранату на другое место, а у меня получилось, что получилось. Почему я нажимаю, чтобы перебросить гранату, а она не перебрасывается? Офигенно. Да что ты делаешь не будешь? Оттуда. Иди. Нет, нет, нет, Лови подарок. Хорошо. Да. Стойная... Как так? Вот это облом. Нормально. Мне тоже раздражается это дичь. Еще. Капец их как тараканы. Хорошо. Можно и так, допустим. Все? Все, пойдем. Пока что все. Надолго ли? Тебе крышка! Куда -то? Кто бы говорил? Ну, они прям не знаю, нескончаемые. Дерешься, дерешься. Они все никак не закончатся, не закончатся. Даже я не такая худая, как Дрейк. Так в щели, так как змея. Страшно с таким делом иметь. Пролезет в дом, не заметишь. Че, опять война? Ну, хрен его, лучше всегда иметь оружие на готове. Так, надеюсь, это последний. Черт! А это еще вкус... Теплая встреча. И что с этим делать предлагаешь? Нет, нет, нет! А, это танк? Твою налево. И чё? Как с ним? Я нажимаю перебросить, он не перебрасывает. Дрейк, ты профессионал перебрасывания гранат. Хорошо. По углу. Хотя бы так. Собралась, выстрелить и меня прикончили. Конечно, у них еще есть тысяча машин. стоит ждет короче пока я перезаряжусь у меня патроны закончились. смотри я тоже так могу а где он то что надо ты думаешь все? запарили. Почему их просто миллиард? Их просто миллиард. Я не уходила никуда. Можете этот проверить? Я застряла просто немножко. Ну и пекла. А так я здесь. Ну понятно, ты даже водички толком-то не попил. И на башке у тебя нету ничем от солнышка защититься. Ай, хорошо. Снайперы? Да? Так много. Вот и все. Вот и все. Я не могу. Да норм, нихуй. А это что? О, а это кто? Английский. Это не что, это что? кто? Английский. Английский, да? Нет, нет, нет, нет. Не стреляй. Не надо стрелять. Ну, спасибо на этом. Не понял. А, нет. Не понял. Я тоже не очень понял, если честно. А, черт. Надо уматывать. Ну, скаки. скачи. скачи. <связывая> Пожалуй, скачи за ними. Добро, добро, а давай, Нормально. На статунах арабских иди в жопу, Снейп. Мне перезаряжаться нечего. Есть. Я оружие блядь, О, молодец. Спасибо. Мне такое нравится, спасибо, это круто. О, четвертый оказывается был. Но это круче, чем ездить по бесконечному лесу с деревьями и прочей фигней. Это намного круче. Далеко ты ушел от дома. Да повезло Спасибо. просто самолетом. Тебе здесь не место. Всем вам. Почему? Вы не убили меня, как остальных. Гостеприимство. Это закон. Ты был в беде. Даже врага положено укрыть и накормить. Ты враг мне американец. Дрейк. Нет. Хм? Меня зовут Дрейк. Салим, это мое племя. Простите, за наглость, Салим. Мне нужна лошадь. И нечем заплатить за тебя. Нападешь на караван в одиночку? Знаете о нем? Мои люди два дня идут по их следам. Зачем вы здесь? Что ищут британцы в рубль Затерянный город, Убар. бар. Ирам многоколонный. Они схватили моего друга. Он один знает дорогу. Когда Ирам найдут, мой друг станет не нужен. Его убьют. Если Ирам найдут, умрем мы все. А, то есть я назад. рано сказала, да? Царь Соломон За обладал властью над джинами, демонами, рожденными из огня. Они взбунтовались Царь заключил их в медный сосуд и бросил в сердце Ирама Ирам злое место Джинны навеки прокляли его Англичан надо остановить Если они отыщут город У нас мало времени Да Ну это их точно к финалу во всех сериях Сейчас Дрейка везде, огонь. где надо срочно что-то делать и спасать, там это всегда к финалу. Выходим на рассвете. Хорошо. Следуй за мной, так. мы их прогуним. Сейчас. А мы на этом закончим, короче, я за ним следовать уже не буду, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, он, кстати, сам скачет, я не скачу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Что ж, друзья, до встречи в следующей серии, пока!